Добрый день, меня зовут Олег Суворов и мы продолжаем говорить о сварке. Сегодня кратко коснемся дефектов шва и, далой скучную теорию, вперед к практике. Дефекты сварных соединений рассмотрены в стандарте ГОСТ-ИСО 6520, классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть первая, сварка плавлением. В данном случае это международный стандарт, который принят также и В России. В стандарте также дается определение того, что называется дефектом. Это несплошность в сварном соединении или отклонение от требуемой геометрии. По стандарту ГОСТ ИСО 6520 дефекты делятся на 6 основных групп. Это трещины, полости, твердые включения, несплавление и непровар, отклонение формы и размера и прочие дефекты. Поговорим о каждой из этих групп. Основная группа обозначается трехзначным числом, например, первая группа 100 – трещина. Также основная группа делится на несколько подгрупп, например, 101 – продольная трещина. 10-11 – продольная трещина в металле шва, например, как здесь в стыковом соединении. Вторая группа дефектов – полости. Группа 201 – полость, образованная задержанным газом, выделяющимся при кристаллизации. Дефект-2011 – единичные газовые поры сферической формы. Дефект-2012 – ряд газовых пор, распределенных сравнительно равномерно в наплавленном металле. Дефект-2017 – газовая пора, выходящая на поверхность сварного шва. Дефект-2024 – кратерно-усадочная раковина. Усадочная раковина на конце наплавленного валика, которая не устранена при сварке последующего валика. Дефект 2025 незаваренный кратер. Открытая усадочная раковина с полостью, которая уменьшает площадь поперечного сечения шва. Группа номер 3 – твердые включения. Это твердые инородные вещества в металле шва. Дефект 30-12 – единичное шлаковое включение. Четвертая группа дефектов – несплавление и непровар. Отсутствие соединения между основным и наплавленным металлом называют несплавлением. Например, несплавление в корне сварного шва. Непровар – это различие между фактической и номинальной глубиной проплавления. Дефект 4021 – непровар в корне сварного шва. Пятая группа дефектов – отклонение формы и размера. Дефект 5011 – это подрез значительной длины без прерываний. Углубление по границе валика в основном металле или предыдущем наплавленном металле называется подрезом. Дефект 503 это превышение выпуклости углового шва, то есть избыток наплавленного металла на лицевой стороне углового шва. Дефект 5061 натек. Это избыток наплавленного металла, натекшего на поверхность основного металла без сплавления с ним. Дефект 513 – неравномерная ширина шва. Последняя группа дефектов – прочие дефекты. К ней относятся в том числе дефект 602 – брызги металла, дефект 615 – остатки шлака на поверхности шва и другие тому подобные дефекты. Для количественной оценки дефектов шва, то есть насколько допустим тот или иной дефект, снова обратимся к стандарту ГОСТ ИСО 5817. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой и плавлением. Уровни качества. В этом стандарте все дефекты рассматриваются по трем уровням качества. Б, С B, C и Д. Шкала Б самый строгий уровень, шкала D самый низкий уровень качества. Например, трещины не допускаются ни по одной шкале, а пористость шва допускается на уровне 5, 3 и 1 процент по шкалам D, C и B соответственно. В стандарте все дефекты делятся на короткие дефекты, систематические дефекты, а также сгруппированы на 4 группы. Первая группа это поверхностные дефекты, вторая группа внутренние дефекты, третья группа дефекты в геометрии шва, и четвертая группа – множественные дефекты. Уровень качества задается конструктором в каждом конкретном случае по согласованию с заказчиком. Более подробно ознакомиться с этим и другими стандартами можно на сайте тройной www.weldering.com. Перейдем к практической части. Поварим и поговорим об ошибках в выполнении сварных швов. Для демонстрации сварки возьмем пластинку малоуглеродистой стали толщиной 10 мм и размерами 210 на 130 мм. Для сварки возьмем электроды диаметром 2,5 мм компанией MagmaWelt M11E6013. Подключаем электрод на прямой полярности минус на электроде ток сварки 89 ампер. При демонстрации пожалуйста обратите внимание на следующие моменты какой длины дуга и насколько равномерно ведут электрод вдоль шва, на разбрызгивание электродного металла и на формирование сварного шва. Из своего опыта обучения сварки я могу сказать, что около 80-90% курсантов первые швы выполняют именно так. Давайте посмотрим на то, что получилось. Даже не отбивая шлаг, можно сказать, что ничего хорошего. Вокруг шва большое количество брызг. Кстати, шлак с такого шва отбивается очень плохо. Назвать это швом можно с большой натяжкой. Обычно, глядя на такой шов, говорят, соплей накидал. Тем не менее, если стоит задача, как говорится, сварить, чтобы просто держалось, то может быть будет держаться какое-то время, а может быть и нет, как повезет. Конечно, если получаются такие швы, то скорее всего вас не допустят даже для сварки прихваток. Так выглядит очищенный от шлака шов. Честно говоря, устал его чистить. Это классический пример неравномерной поверхности шва и неравномерной ширины шва. Давайте снова вернемся к первому видео и разберемся, что было сделано правильно. Первое. Электрод удалось зажечь. Второе. Дуга горела относительно стабильно. Третье. Электрод перемещался вдоль шва деталей и подавался в зону сварки. Перед тем, как я назову основную ошибку, попробуйте остановить видео и дать ответ самому себе, почему получился такой шов. Основной ошибкой в данном случае была длинная дуга. Давайте посмотрим, какой должна быть нормальная длина дуги, чтобы получился хороший шов. Обратите внимание, что дуга между электродом и деталью остается почти неизменной на всей длине шва, и что дуга достаточно короткая. Основной задачей начинающего сварщика является обеспечить такое движение электродов, чтобы длина дуги почти не менялась. Этот навык является одним из ключевых сварки. Без его освоения качественных шов не получится никогда. В следующем видео мы разберем, как определить, какая длина дуги является короткой, нормальной и длинной, и какие приемы применяют сварщики, чтобы контролировать длину дуги.